так ну все начинаем попробуем сейчас за 5-10 минут эти две функции протестировать ну, точнее написать на них автоматизированный тест чтобы уже больше этого не приходилось делать вот ну в принципе тут достаточно просто это делается например вот так <сёк> Только теперь под названию это будет по-другому называться. Вот эти две функции, они отвечают за то, чтобы э, так называемые у меня в данных э, есть э, список э, связей, э, которые, ну, грубо говоря, дырки э, в базе данных, да? то есть чтобы фрагментации и прочего не было, да? у меня э, связи, э, когда мы их создаем, они всегда добавляются в конец. Но если вдруг что-то удалилось из центра, то эта связь не, то есть не заставляет всю базу данных смещать, да, например, там, перестраивать как структуру данных, просто вот эта сама связь, освобожденная в центре базы данных, она добавляется в двусвязный список, который идет по всей базе данных от первого элемента. Вот. И... Приоритетом всегда является выделение связи из этого двухсвязного списка. То есть, сначала все дырки заполняются, которые были освобождены удалением, а потом э, в конце базы данных пишем. Вот Такой простой менеджер памяти, он описан был еще Керниганом и Ричи в своей книжке «Оси». Э, вот я буквально оттуда этот пример взял, и он оказался настолько простым, настолько удобным, что его до сих пор хватает. И не нужны всякие сборщики мусора, огромное количество алгоритмов. То есть, в принципе, если совсем кратко... То... Так, это слишком много места занимает. Так. Вот. То, в принципе, вот у нас две функции всего лишь, да? Вот выделяем, э, э, выделяем память под связь. Соответственно, либо... Э, если у нас в списке... Э, дырок, да, что-то есть, то выделяем из удаленных связей. Если э, дырок нет вообще, выделяем в конце. Вот. Ну и, собственно, вот они, эти две функции. В конце, э, чтобы выделить, э, тоже все очень просто. Если у нас мы находимся в максимальной позиции, то есть, э, э, например, там базе данных э, было выделено 512 мегабайт сначала, да, и, и это примерно 4 миллиона связей. Если мы, например, дошли до 4 миллионов связей, то мы пытаемся увеличить файл. Из-за этого он закрывается, сбрасывается на диск все, что было закешировано, и обратно, то есть ну, увеличивается в размер, еще на 512 мегабайт, но опять обратно загружается. все. После этого просто, ну, в любом случае, просто увеличиваем количество используемых связей на единичку, все и сразу же возвращаем то есть, это значение, потому что предыдущее значение количества используемых связей – это и есть новый ID, да? то есть новый индекс. Вот. Конкретно тестировать нам нужно было сейчас вот эти вот функции. Да? То есть вот это вот я показываю. Вот эту функцию, которая извлекает из вот этого списка дырок связь и есть обратная этому делу функция вот здесь вот это она. она добавляет в список неиспользуемых связей это происходит вот ну, грубо говоря если мы не находимся в конце баз данных то есть если удаление связи да вот здесь вот освобождение находится в конце вот здесь логики немножко больше, я пока не буду объяснять, долго быть. Вот, короче, нам нужно вот сюда пополнять. Можно сразу точки поставить вот сюда. И вот сюда. Вот, чтобы такое воспроизвести.. Так, значит, назовем это вот как. Attach или ну, как-то так. То есть да, тестируем прикрепление и открепление к списку неиспользуемых связей. Вот В принципе, вот в простом варианте, когда мы просто выделяем одну связь и ее же освобождаем. А... Вопросов пока нет, кстати. Сидишь Вопросов за мыслью. Вот. Да, я слежу Сейчас оттач. Что означает отделять? Ну, да, открепить, отделить. Ага. Вот оттач, прикрепить, добавить. Но ну, это очень много синонимов на самом деле. Locate, free, create, там, делить ага. и так далее. Очень... Они просто чтобы не потеряться в этих функциях, они меня немножко по-разному отдельно называются. Вот. Значит, смотри, если мы просто выделяем первую связь и ее же освобождаем, мы все операции выполняем на самом краю базы данных, то есть в самой последней позиции. Из-за этого вот эти функции attach, detach, они не выполняются никогда. Но если мы сделаем хитрее, например, создадим, допустим, уже две связи, Там, допустим, один, два... Вот. И как только мы высвободим связь один, вот эту, да, то мы уже попадаем, создаем дырку, потому, потому что вот эта, вот эта связь не удалялась. Она должна остаться в, том, в той позиции, где она была. А вот эта связь добавляется в список удаленно. Вот. Можно пока, в принципе, даже... Это будет... Сейчас скажу, что... Это мы вот, вот, вот сюда попадем. Вот здесь оно прикрепится к списку неиспользуемых связей. Так. Ну, в принципе, можно так и назвать это пока. Аттач. Делаем тест Отдельно можно делать Так интереснее будет. Ну все, значит, я F6 нажимаю. Все это дело собирается. И можно все отладчик поставить, сейчас запустим. Вот он говорит, что появился тест, который никогда не выполнялся. И я его запускаю под отладкой. Да, значит, ну вот, допустим, две связи выделилась. Теперь заходим во фрилинг, что у нас, он пока еще и стэка не получил, первыми. вот, значит, удаляем первое, вот. а, так, получаем саму связь, там, пока не буду объяснять, что происходит, так, дальше, вот, теперь находим, а, то есть, ну, определяем последнюю используемую связь, а, что, вот она, Последние используемые. Ну да, так как мы э, сейчас просто выделяли память под связи, да, они все еще просто нулями, нулями заполняются, все поля. Вот. Э, то есть одно дело выделить, аллокейт, да, другое дело создать, create. Э, вот э, там уже начинается самая интересная магика. Ну это позже. Э, значит, вот, он, он как раз попал вот в эту ситуацию, что надо прикреплять. И. В общем. Сейчас будем смотреть, что получится. В Туда мы, наверное, не попадем, потому что этот код макросом создавался. Да. В общем, проще счеты все выполнить. Ага. Чего опять-то? Не хватает ему информации для отводки. Сейчас загрузим. Во, кстати, можно десамбльованную версию видеть. Так, ну ладно. А -а -а, вот, допустим, что будет. Ага. То есть я могу ходить по этой десамбльованной версии. Так. Теперь вопрос вот в чем, когда я вот сюда попаду. И попаду или нет, не попаду. Короче, ошибочка. Так. Значит, что у нас? 10 минут прошло. Вот. Сделать это не получилось. Как ожидалось. Так, значит, я предлагаю тогда сейчас эти 10 минут остановить. Mm -hmm. вот. И начать следующую запись, если будем уже разбираться с ошибками.